Привет всем! Вчера мы приехали из Турции, города Алании. Отдыхали в отеле Ценза. Так, и я хотела показать, что мы приобрели там. Первый, который мы посетили магазин, это был магазин э, э, Мода Шоу. Нас собрали из отеля. И бесплатно и при, э, привезли отвезли туда и обратно. Первый мы купили дубленку вот такую для мамы. Цены на куртки начинаются от 300 долларов, а на дубленке 500 долларов. Смотря какие дубленки, из чего сделаны. Данные, данная дубленка начинается от 700 тысяч лир. Вот, процентный мех, стопроцентный и стопроцентная кожа. Вот. Мы приобрели... Три дубленки. Сейчас я все их покажу. Это вот моя дубленка. К сожалению, мне в магазине запретили снимать, но я покажу, что успела снять. Так, здесь вот материал. Вот кожа здесь. Тут мех. И вот третья. Ее взяла моя сестра. Вот такой же фасон, зеленоватый цвет. К сожалению, без без капюшона, но вот ты, а ты вот ты. Да. вот прям хороший мягкий, все натуральное и очень красивый. Вот. вот все, что мы взяли в этом магазине. Второй магазин, который мы посетили, это был Лайкики. В Лайкики мы приобрели вот такие шарфы. Вот первый шарф, это я купила к своей дубленке. Вот очень длинный. И очень мягкий цена его составляет 59,95 лир далее мы купили такие же шарфы но другого немножко материала и такие же теплые две расцветки черный и много черный и они составляют 34,95 лир вот так вот покажу вам один тоже очень длинные и широкие вот. так далее мы на втором этаже там для девочек отдел вот купили своей племяннице вот такую кофточку она составляет 29 95 далее так, приобрели вот такие джинсы я на себя взяла вот. Давно хотела вот такие джинсы, такого материала, но они кратковатые. Вот такие джинсы. И материал очень хороший, и сама цена тоже недорого, 95, 59,95. Далее сестра взяла себе вот такую кофточку. Вот такая простая кофточка. Здесь типа кармашек, но их здесь нет. Вот такая кофточка. И цена 49,95 лир. Хорошая. Далее сестра также взяла вот такие штанишки черные. Простые черные штанишки. Как джинсы, да? Вот. Вот, черный. Так, и стоимость 30.95. И тут вот старые цена это новые. Так, да, вот. Вот такие. Также взяли вот такие штанишки мужские. Это папи, папины. И они стоят где-то 50 лир. Ну, хорошие. Не буду их раскрывать. Так и вот это все, что мы взяли. Именно вайкики. Вайкики зашли нашли народу. Туча просто. Вообще mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сейчас я смотреть, потом напишу специально. Sí, Если успею. Так как я буду в Смотрите, вот шорты. 20. Ну, почти 27. Ну, там 26 и 95. Вот да, тоже. 49 95. Сколько стоит? Это по 1000 Это получается 1786. В тенге. В тенге? В 3000. 3000 в тенге. Ну, вот. Ну если что можно брать не так уж и дорого вот штанишки сколько? 40 со скидочкой. в общем материал хороший да? Да, хороший вот мы на женской территории кофточки кофточки Мама? Проинформируй наших зрителей. 20 лет. 1782 деньги. Деньга, деньгах уже? Я не я. А. Тысяч сколько? 682. Да. 50 лет. 50 лет. Сколько? Это кому? На кого? Я здесь я видел детей футболки простые. Тух, тух, тух. Давайте клеточную посмотрим. Тридцать пять, девяносто пять. Что это? Сколько стоит кофточка? Двадцать пять. Сорок. Ну, Тоже 40. Вот. 30. Это то интересненькое. 60. Я хочу... Вот мне вот понравилось это. Он стоит 40. И вот мы в отделе для мальчиков, для девушек, мужчин, де де девочек и мальчиков отдельный этаж. Каждый. Ой, миленько. давайте посмотрим, джинсы пойдем. Вот, детские. 49, плохо видно, 95. Вот это посмотрим. Тут не написано. Сколько стоит костюмчик спортивный? Сорок четыре сорок Это стоит не они вместе дают. Вместе да? Сорок четыре девяносто Я так снимаю видео. Вот у нас футболочки. Да, девяносто пять. 95 девятнадцать девяносто да, снимаю. Так, начинаем. Чем мы начинаем? Сколько стоит замер? 95. Вот кофточка 44. четыре. Да? Ну, это не сегодня. Сверху написано 39. 29,95. 29, ну, Что? дешевле, чем у нас. Есть 26. Сколько стоит? Стоит 32,95. Вот эту дубленку я купила сама.